Приветствую всех на своем канале, меня зовут Андрей Лоскович, компания Гарант Ремонт и сегодня мы уделим время прихожей, сегодня мы разберем какая должна быть прихожая и что в ней должно находиться. Поехали обо всем по порядку. Итак, друзья, если у вас есть дизайн-проект, естественно, вы уже будете знать свою отделку стен. Первое, что обычно делается в прихожей, это меняется у нас входная дверь. По задумке дизайнера, входная дверь была заказная позиция, вот, и она делалась ну, в абстракции. То есть, если мы обратим на входной дверь, она у нас абстракция, идет у нас в дизайн основного помещения. То есть, мы вам покажем мебель еще чуть позже, вся абстракция повторяется у нас на мебели. Итак, первое, что мы делаем в прихожей, это обязательно меняйте входную дверь. Не пожалейте денег для себя, поменяйте входную дверь. Вот. второе, что нужно будет делать в прихожей, и я вам рекомендую настоятельно, это теплый пол. Ребята, обязательно должен быть теплый пол, поскольку холодное время года, осень, зима, когда вы будете приходить в мокрой обуви. Поверьте, здесь она будет хорошо высыхать и подсушивать вам вообще помещение, То есть не будет мокрых у вас разводов каких-то, ну, мокрых пятен, скажем так. То есть это все будет быстро подсыхать, ну, и ногам будет вашим комфортно. Вот. По возможности в прихожей обязательно расположите видеодомофон. Вот как у нас вот здесь. Для чего он нужен? Есть эта квартира или, понятное дело, дом... Вот, ну, в данном случае у нас квартира, то вы будете видеть, что у вас происходит на вашей площадке. Плюс ко всему вы можете завязать данное устройство, сейчас секундочку, с вашим телефоном. Сейчас, Дима, секунду. И вот э, на телефоне можно скачать приложение, которое завязывается с устройством. Заходим в IP домофон. Ну, вот, заходим сюда. И тут оно поддерживает 4 камеры. Вот у нас одна пока стоит такое? Все, два раза нажать. Вот и сработает. Вот, то есть э, у нас картинка на нашем видеодомофоне и на телефоне. То есть мы ее можем развернуть, можем что-то там приблизить, нужен нам элемент, все это дело у нас пишется. Видеодомофон у нас работает на движении, то есть даже когда у вас нет дома, вот. Он сработает, если кто-то подойдет к двери и запишет, и пришлет вам уведомление, что идет у вас э, движение. Можно э, просмотреть э, запись, вот записи на устройстве. Мы заходим, появляется вот такая временная шкала, вот, которая показывает нас в какое время что происходило. То есть вот эти вот оранжевые полосочки, не знаю, видно, не видно, вот, показывают в какое время что у нас происходило э, на э, площадке. Так что рекомендую настоятельно э, видео Домофон. Обязательно, конечно же, в любой прихожей у нас должен быть шкаф, вот, и я бы все-таки рекомендовал, у нас эта прихожая небольшая, порядка, наверное, четырех квадратов где-то, вот, э -э, сделать место для обуви, ну, то есть, где вы будете обуваться, то есть, в данном случае это у нас вот такая вот небольшая комфортная сидушка, где можно спокойно сесть, зашнуроваться, обуться и, скажем так, уйти. Э -э -э. Данную сидушку рекомендую делать не до самого пола, то есть оставить там пространство, как в данном случае, можно разместить там робот-пылесос. Сейчас мы попробуем его запустить секундочку. И, опять же, сразу и всем дизайнерам на заметку, и всем будущим, скажем так, исполнителям ремонта предусмотрите там розетку, поскольку в нашем проекте эта идея возникла в самом конце, когда уже был сделан весь дизайн и весь ремонт, и благо у нас было взять откуда розетку. Вот, я вам сейчас покажу, потому что изначально не было предусмотрено здесь у нас розетка. Вот, поскольку в квартире всегда мало места, вот, прихожая ⁇ это именно то э, место, где э, может расположиться ваш робот-пылесос вот, под этой сидушкой. Так что берите себе на вооружение. Опять же, в данной сидушке у нас предусмотрена небольшая вдвижная полка, где хранятся различные приспособления для э, обуви. То есть ложки чистилки там, свои и так далее тоже это очень удобно, поскольку все у нас сконцентрировано в одном месте мы во всех своих ремонтах обязательно меняем электрику так и в данном проекте электрика у нас была заменена у нас также в данной квартире присутствует сигнализация то есть это датчики по квартире, датчики на открытии дверей и так далее вот, которые должны где-то расположиться, то есть все провода у нас должны куда-то выйти Обычно все это дело мы вмещаем в шкаф. Но вот здесь, вот, как я и говорил в самом начале видео, у нас дверь абстракция. Да? Вот на шкаф у нас тоже абстракция. Э, стеночка, э, которая, э, место для сидения, она у нас тоже во всех этих линиях. Тоже абстракции. И здесь есть у нас наша маленькая фишка, наш секрет. Вот, на самом деле, кажется, все красиво, идеально. да. То есть, обычно ничего не примечательного в стенке. То есть стенка как стенка. А стенка секретная, когда на нее нажимаем, у нас открывается дверца. Вот, и в ней стоит у нас вот такой вот не совсем красивый наш лючок, где у нас есть информация с Wi-Fi. Вот здесь у нас пока записан вот, пароль от Wi-Fi. И расположены у нас группы автоматов. Вот. Берите опять же на вооружение как Берите на выражение Как можно обыграть в нашу Наши автоматы Закроем открыха подальше И как всегда в наших щитках Мы для заказчика Делаем специальные наклейки Где подписываем каждый автомат Чтобы человек знал как управлять данным щитком вот. то есть каждый автомат подписывает за что он отвечает, то есть там допустим розетки, кухни там, либо освещение какое-то либо сигнализация и так далее, и так далее то есть каждая вещь это подписано вот. и вы не потеряетесь, это очень удобная и простая навигация, в наших ремонтах всегда так кстати, что примечательно, вся электрика у нас собрана на Итани. Единственное, что щиток у нас от фирмы АББ. Еще если у вас очень мало места в квартире для хранения верхней одежды, то есть той, которую вы повседневно пользуетесь, то можно в этом же месте расположить... У нас какие-то крючки, и здесь располагать верхнюю одежду. Из квартиры этого видно не будет, потому что у нас шкаф это все дело э, закрывает, а прихожая, то есть очень мало места, и тот даже когда будет к вот вам приходить, не сразу будет видеть, потому что оно где-то сбоку находится, скрытое в такой вот ниш. То есть ту верхнюю одежду, которую вы по сей день наносите, можно располагать здесь. Помимо электрощита, у нас точно так же есть еще один щит со слаботочкой, то есть туда, куда у нас приходят все провода от интернета, где расположен у нас роутер и наш щиток сигнализации. Поскольку места в прихожи у нас мало, данную вещь мы расположили в нашем шкафу. У нас тот щиток у нас скрытого монтажа, то есть он вмонтирован у нас в стену. Здесь же мы решили делать щитки накладные, поскольку у нас в любом случае присутствует... Щиток для сигнализации То есть который мы не имеем права вовнутрь вставлять да? Соответственно все равно место было уже потеряно и приняли мы решение расположить еще рядышком Вот фирмы Хагер э, Щиток для слаботочки То есть это у нас э, вот такой вот щиточек Где расположено у нас несколько розеток Мы поставили четверной блок То есть где четыре розетки э, На всякий случай потому что помимо э, роутера Здесь может быть стоять и э, свич какой-то, и еще какие-то дополнительные э, штуки, и все видеонаблюдение, кстати, здесь по периметру э, всей квартиры э, по наружу, я имею в виду не внутри расположены камеры, и, соответственно, все вот эти вот провода, они все сводятся сюда, где э, здесь будет стоять еще потом у нас э, наш регистратор, который будет фиксировать все по периметру э, снаружи квартиры. Вот. поэтому опять же очень удобно, когда все сводится в одно место единственная проблема это удорожание проекта поскольку намного больше у нас используется проводов вот. и естественно все вот эти щитки задают нам конструкцию нашего шкафа вот. здесь было все предусмотрено так чтобы на уровне чуть выше пояса расположились на щитке было удобно пользоваться среднему человеку вот но ниже у нас расположились различные шуфляды вот здесь у нас их получилось три и место для обуви Данные полки можно разгородить, то есть, чтобы поставить в два ряда обувь, да, если это у нас туфли какие-то невысокие ботинки. Но здесь, поскольку у нас присутствуют женщины в квартире, было принято решение делать одни большие, поскольку могут быть какие-то сапоги и так далее, чтобы их не менять, а аккуратненько складывать. Вот здесь у нас на всю длину идет штанга для верхней одежды. Здесь можно вешать какие-то короткие куртки. В данном отсеке у нас будут располагаться какие-то длинные пальто и куртки. И, естественно, было рассчитано так, чтобы получился у нас шкаф с верхней полкой, куда можно ставить еще что-то. В данном случае коробки с обувью. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам идея с изготовлением данного шкафа, то есть с его функционалом. Понравился ли? И может быть у вас есть какие-то предложения, как можно было бы играть это лучше? Высказывайте все у нас в комментариях. Вот. Еще что самое важное, делайте всегда под э, шкаф э, сборную конструкцию под потолок То есть чтобы шкаф у нас был от пола до потолка И как в данном проекте, опять же берите на вооружение Всегда обходите шкаф, любую мебель плинтусом Так проект смотрится у нас намного завершеннее и красивее У нас нету какого-то обрыва плинтуса и так далее А он идет у нас под периметру всего шкафа Как снизу, и если присутствует у нас плинтус наверху, так и сверху в данном же проекте у нас э, парящие потолки, вот, соответственно, примыкания э, плинтусов у нас нет, у нас идет э, диодная подсветка. И, опять же, друзья, шкаф наш устроен так, э, чтобы в нем не было ручек, то есть открывание было продумано э, в фасаде э, самого шкафа. Вот, то есть э, идея была таковой, что выфрезеровывается торец, с одной стороны выбирается, да, куда могли бы, бы залить пальцы. А с этой стороны э, выбирается часть э, того же фасада и опять же выфрезывается внутренняя часть у этого. То есть и очень удобно получается. То есть, когда вы берете двумя пальцами, оп, открыли. Точно так же, если вам нужно эту створку, у нас пальцы легко здесь пролазят, цепляются за фасад и можно его легко открыть. Итак, во все времена лучшим покрытием для прихожей будет оставаться у нас плитка Так что не нужно ничего придумывать, какие-то там паркеты, доски, ламинаты Только плитка, ребята, это э, тот материал, который не будет бояться э, грязи, пыли, воды и так далее вот. И он лучше всего э, будет теплопроводным ну, То есть, будет, когда он будет работать, больше всего будет отдавать тепло вот. и как всегда, прихожая должна заканчиваться у нас э, либо с общим помещением, либо с каким-то небольшим коридором, вот, и переходить в другое напольное покрытие, как в данном случае у нас ламинат. И обязательно, обязательно делайте вот этот вот красивенный стык, стык ламината и плитки в один уровень. И еще один элемент, без которого не обойдется ни одна прихожая, это у нас зеркало. Зеркала можно располагать э, много э, где <смех> в нашей прихожей. То есть, можно было расположить его на фасаде шкафа, можно было расположить его внутри шкафа, можно было расположить его в нише, можно было расположить его на двери. Вот. Но все же у нас осталась большая стена, вот, и мы расположили на ней громадное большое зеркало. Вот. То есть, здесь несколько человек одновременно может стать и... Одеваться там, прихорашиваться и так далее. И один из важных моментов, то, что у нас корневое покрытие по стенам идет, вот, фиксируйте такие зеркала именно механическим способом, то есть сверлите дырки, вот, и на дюбеля, саморезы и так далее все это дело фиксируйте, то есть не клейте. Почему? Мало ли вам захочется поменять это зеркало, либо сделать как-то по-другому и так далее. 4 дырочки намного проще заделать, чем отодрать все это зеркало и все это дело заново восстановить. И, друзья, еще один очень важный для вас совет. Не пожалейте средств и сделайте эту долбанную розетку в прихожей. Она вам точно понадобится, я вас уверяю. И немаловажный еще момент. Помимо освещения, которое у вас будет в прихожей, Поставьте несколько групп, которые будут управлять еще коридором, если у вас с гостиной и так далее. Вот. Сделайте проходные выключатели. Так что, друзья, надеюсь, данный обзор прихожей вам понравился. Подчерпайте для себя информацию, берите на вооружение, вот. а мы дальше будем для вас снимать еще больше крутых проектов. Всем пока! ребятки сколько здесь проводов сколько здесь проводов здесь минимум полтора километра ушло провода на эту квартиру я вам обязательно покажу черновые фото как уложены здесь провода Вы офигеете.